В эфире у нас традиционный круглый стол, как всегда по воскресеньям в 11 часов дня, с участниками Национально-освободительного движения, с активистами, с координаторами из города Москвы, Санкт-Петербург, Нахабина и Набережные Челны. А сейчас представлю участников. У нас в виртуальной студии Татьяна Чупрова, город Санкт-Петербург, Станислав Матвеев. Нахабина, Олег Богатырев, город Москва и Максим Нургалеев, набережные Челны. Тему мы продолжаем. История нашего государства, поговорим о суверенитете и первое слово предоставляйте Татьяне Чупровой. Татьяна, вам слово. Спасибо, Максим. Доброе утро, коллеги и друзья. Сразу хотим... <связать> с праздником защитника Отечества всех присутствующих в студии, всех, кто нас будет слушать, пожелать искренне, искренне пожелать успеха, удачи во всех, во всех начинаниях. Ну и продолжая нашу поднятую на прошлом круглом столе тему о государственности российском, я хотела бы сегодня пару слов сказать о двух очень значимых в нашей истории личностей, двух князьях, это о Дмитрии э, Донском и об Иване Калите. И тот, и другой в э, русской истории по праву считаются собирателями земель русских. У каждого своя роль в истории, но их вклад в становление российского государства и развитие, конечно, ну, трудно переоценить. Э, э, Иван Калита, его некоторые историки э, считают человеком, который взялся реализовывать глобальную повестку, собрать все земли Древней Руси под знамена Москвы. Хотя вот другие историки ставят под сомнение его глобальность затеи по той простой причине, что на тот период он, как умный человек, прекрасно понимал ограниченность своих ресурсов, с одной стороны, с другой стороны, он честно служил царям Орды, ханам Орды и не пытался с ними бороться. Он, его поддерживала православная церковь, поэтому э, о глобальной повестке, наверное, несколько преувеличений говорить в контексте про Ивана Калиту. Но то, что он э, собирал уездных князей вокруг себя и честно служил царям, царям Орды, а на то время, надо понимать, это так было устроено государство. Вопрос, э, навязанный нам, в общем-то, историки, Практически единогласно сейчас уже сходится во мнении, что Орда – это была такая система вассальных взаимоотношений между князьями. Такое вот вассальное средние, в средние времена, в средние века, вассальное такое государство. И Иван Калита честно служил своим царям, князям Орды, и прекрасно справлялся со своими... Функциями. А вот второй князь Дмитрий Донской, он уже воевал, мы хорошо знаем и Куликовскую и знаменитую битву, но до этого были и другие битвы, воевал с Ордой и воевал одновременно с Литвой. Но здесь нужно отметить сразу, что Дмитрий Донской и все князья, которые собрались вокруг него, они воевали, по их мнению, с незаконными царями в Орде. Потому что на тот момент уже во главе Орды стояли не чингизиты, а стоял Мамай. Мамай не был же у нас чингизитом. И с точки зрения князей, право на то, чтобы править на Руси, у них не было. Поэтому русские князья, как собравшись, скажем так, на съезд, на сход, который возглавлял, возглавлял Дмитрий Донской, приняли решение не платить Мамаю за Ордынский, за выход. И, в общем, стали воевать с Ордой, поскольку, я еще раз повторю, по их мнению, это была незаконная власть. Противостояние это было достаточно долгое, несколько битв было, не только Куликовская битва. Но и одновременно, параллельно, вот надо сразу сказать, Дмитрий Донской а, воевал и с Литвой. Литва а, три раза ходила на Москву, пыталась ее а, завоевать, но для литовцев это закончилось печально, особенно последний их, последний их поход. А, здесь Дмитрий Донской, конечно, выиграл тяжело, но выиграл. А, после, мы прекрасно помним по истории, что после того, как выиграна была и Куликовская битва, все равно Донской восстановил вассальные отношения с Ордой, но он же восстановил их именно с чингизитами. То есть, так тактамыш, который сходил в Москву, во-первых, он ее сжег, как по праву завоевателя и законного царя. но во-вторых, сам, сам Токтамыш, он был из клана чингизитов, и русские князья уже их признавали. По мнению русских князей это были законные правители на Руси, законные ордынцы, ханы. Вот я хотела бы чуточку коснуться об этих двух наших Великих, двух великих личностей о Дмитрии Донском и Ивана Колитье. Еще я также хотела бы отметить, что в тот период структура государственных отношений, вассальных, вот этого вот орда, кстати, ее стали называть золотой уже во времена Ивана Грозного, то на период существования этого государства слово золотая не звучало, это было просто государство, имеющее свое название. Такие ярлыки были навешаны термины уже позже на весь этот период. И в, э, во время существования Орды, я хотела бы отметить, что некоторые историки ставят, удив, гов, у, с удивлением отмечают, почему так э, вольготно и хорошо себя чувствовала русская православная церковь. Было большое количество, появилось новых церквей и церквей, Православную церковь, ордынские ханы не то, что не притесняли, а всячески поощряли ее развитие. Но это, по-моему, вполне закономерно, потому что если понимать, что на тот период это было законное государство во главе с законными царями, а в православной церкви первая молитва в тот период всегда была во славу царя, ордынского хана. Если понимать, что это была законная власть – то нет ничего удивительного, что православная церковь как система управления прекрасно себя чувствовала на этой территории. К тому же епархия церкви располагалась в самом в самой столице в Сарае. Ну вот, буквально я хотела бы вот сегодня немножечко поговорить о нашей истории вот в этом контексте. Спасибо большое. Сейчас мы бы хотели послушать доклад Олега Богатырева. Олег, вам слово. Добрый день, соратники. Ну, коли мы говорим сегодня о, в истории, то о связи э, с современностью, я бы отметил, что э, связь, она существует. И связь, э, хотел бы затронуть, она многогранная, но хотел бы затронуть именно такую технологическую цивилизационную часть поскольку э, развитие технологий уже в эпоху э, капитализма, оно э, опередило, намного опередило э, развитие нарастающего этического состояния общества. И поэтому, э, раз, когда э, энергетика... Э, перешла с биогенной энергии на техногенную то есть мы стали осваивать или электричество мы стали осваивать химическое производство и мощность промышленности она многократно возросла а надо сказать что из-за вот этого развития капиталистических отношений нравственно-этические э, качества человеческого общества, они затормозились. И вот этот перекос в развитии он и привел фактически к нашим, но ну, уже к концу прошлого века, 20-го, он привел э, к возрастанию экологической э, катастрофы на планете. И сегодня мы видим, что вот этот перекос, он очень сильно уже э, развит на планете и затрагивает буквально все регионы мира. То есть кризис у нас не только экономический, да, вот в этой капиталистической системе, но он уже экологический, поскольку... Э, мы видим это даже на изменении климата. Мы видим это по содержанию кислорода в воздухе, в городах. Насколько он резко снижается в больших мегаполисах. И человечество, пытаясь сохранить вот этот либерально рыночный капитализм в обществе, фактически подписывает себе смертный приговор на планете. Если что-то не будет сделано, то мы фактически закончим существование, как в свое время закончился проект «Биосфера-2». Это американские ученые сделали гермоблок размером в гектар и высотой 20 метров воздуха. И создали искусственную экосистему. Ввели туда, значит, исследователи, там была и водная среда, была и сухопутная среда, и, в общем-то, изолировали от внешнего мира. <связывая> Хотели исследовать вот такой независимый, как бы оазис восполнения кислорода, чистой воды и так далее. Всего необходимо, что нужно живым существам. Но <связывая> этот проект. В общем-то завершился Катастрофой Поскольку началась развиваться плесень Там живность начала умирать Кислорода в этом гермоблоке Стало все меньше и меньше И уже когда Плотность воздуха Там была Кислорода на уровне 4000 метров То у исследователя начала, Начались головные боли И другие в общем симптомы Заболевания различных И Пришлось закончить этот эксперимент, пришлось туда добавлять кислорода, продуктов питания и так далее. И вот этот эксперимент, он показал фактически финальную фазу развития человечества на планете. Если будет развиваться вот этот либеральный капитализм, безумная погоня за прибылью, человечество кончит именно так. Вот, недостатком кислорода, э, смертностью и так далее. Поэтому всецело, все мировое сообщество должно об этом задуматься. Куда привел этот перекос и недостаток нравственно-этического состояния общества. И всем, всем вместе решать э, вот эту задачу. Вот. И тут э, понятие глобализации... Оно не какое-то отвлеченное, а оно э, жизненное и насущное. И <свист> <свист> вопрос в том, что глобализация – это процесс объективный, но он выполняет вполне субъективные цели. То есть, кто управляет этой глобализацией, тот и ведет весь мир к соответствующему какому-то состоянию. И мы видим, что бразды вот этой глобализации пока пытаются удерживать западные значит, группы, такие сообщества, значит, капитала и финансовой, значит, всей вот этой банковской мафии, грубо говоря. Но это мощное сообщество, которое не первую сотню лет управляет в процессами в мире. И надо понимать, что у них своеобразный выход из этой ситуации. Как мы знаем, на скрижалях Джорджии написано, что на планете должно быть население не больше 500 миллионов человек. А у нас сейчас более 7 миллиардов. Ну, Соответственно, и задачи, которые стоят перед тем обществом, это сохранить жизнь на планете можно только за счет уменьшения численности населения. Соответственно, это их вид глобализации. Но есть альтернативный вид глобализации, и его должны показать именно русские люди, русское общество. А мы пока не показываем это миру. То есть мы пока боремся где-то сами с собой. И мир от этого страдает. И пора уже русскому миру... Сформулировать э, И показать Русский вид глобализации Который направлен на то что Всем хватит э, Воздуха и места Под солнцем на этой планете Но надо Развивать себе человеческий Тип строя психики И чтобы производство Работало не на Погоню за прибылью А на удовлетворение Человеческих потребностей здоровых человеческих потребностей то что требуется человеку по генетике и соответственно традиционный образ культуры человека это совместное проживание различных культур в мире и в плодотворном сотрудничестве вот перед нами в том числе и перед нодом стоит такая вообще цивилизационная задача не просто решить у себя внутри вот эти вот общественные проблемы но и двинуться вперед с посланием в мир о том что есть способ сохранить планету но не так как это показывает запад что нужно убивать как можно больше людей а другим методом и у нас к сожалению за время вот этого влияния западного в россии мы получили общество, расколотое фактически, часть населения, она признает вот эти западные принципы управления и пытается найти э, диалог и принять все смыслы западные в Россию. Другая часть общества, она видит пагубность западного образа и защищает наши коренные культурные традиции России, поэтому... У нас внутренний конфликт в России. В основном западный взгляд на жизнь защищает, конечно, вот эта прослойка либеральной интеллигенции, которая не видит другого смысла, кроме как подчиняться западному господину. Они транслируют эти смыслы в России, что мы должны покориться западным просветителям, и взять на вооружение их инструментарий. Мы должны у себя внутри вот выработать, прийти к какому-то компромиссу с Западом. Потому что за столетия, конечно, Запад создал у нас такую прослойку в обществе, которые смотрят на Запад, у которых... Солнце восходит там в Лондоне, в Вашингтоне. И с этим ничего не поделаешь. И эту задачу надо решать. Нам сначала внутри разобраться. Это касается и вопроса идеологии, конечно, который у нас сейчас запрещен. И в этом плане требования нот по статье Конституции 13.2, он вполне уже назрел. И вполне необходимо его решать, вот я бы так сказал. И предлагаю каждому задуматься об этом: что мы защищаем, или западные ценности, или все-таки переходим на сторону русской исконной культуры. Благодарю, закончил. Спасибо. Следующее слово предоставляет Станиславу Матвееву. Станислав Ванов. Здравствуйте, уважаемые соратники, друзья. Всех поздравляю, мужчин, всех, кто служил или собирается или может быть еще служит с праздником 23 февраля. Это знаменательный день для нас, для всех. Особенно для тех, кто служил еще в советской армии. Там был праздник советской армии и военно-морского флота СССР. Вот. Ну хотел поддержать в общем данную тему. На самом деле, допустим, я, я так считаю, и многие историки тоже склонны так считать, что она написана а, неправдило то есть там искаженные факты а, вообще России. Она не была никогда лапотной с точки зрения а, того, что вот как бы даже патриарх Кирилл он говорит, что Россия до того, как пришли а, на землю к нам святители божьи нас, которые азбуку нам принесли, так сказать, неграмотным славянам Кирилл, его, Кирилл и Мифоде да, они принесли для славян азбуку, на самом деле крестьянский народ еще до этого на бересте даже, вот бумаги не было а на бересте переписывался, переписывались крестьяне между собой, у нас была своя азбука был свой язык, письменность и все остальное у нас было. И неправда говорить и утверждать то, что мы там, славяне сидели на деревьях, понимаете, в это время. Об этом говорит и патриарх Кирилл. И нам это вдалбливается в голову, что мы были такие, э, так сказать, зверье практически. Э, понимаете? То есть это все было ложь. На самом деле, вот даже если рассмотреть э, нашу письменность, наша степень образованности наш, на нашей территории, наших граждан, то можно сказать смело, что мы были образцом для Запада. Я пока закончил. Спасибо. Действительно, как вот в одной из передач уже Олег говорил, что нам надо понять, кто мы есть, кто мы есть, кто наши предки. Мы же об них, о них ничего не знаем. А они ведь есть. У нас то сколько поколений предков. Вот если докопаться до этой истины, то мы многое для себя узнаем. Но сейчас вот та система, которая вот в данный момент действует, она полностью основана на лжи. Потому что невозможно человека добровольно заставить быть в рабстве и сам себя эксплуатировать на благо кого-то. Вот этот кто-то считает, что необходимо ложью выстроить эту систему. И, и по сути в этой системе находится 90 точно процентов человечества, которые сидят и в этой лжи варятся, еще сами ее поддерживают и готовы ее и защищать. Ну, создается такое общество, где все-таки есть люди, которые пытаются хотя бы сами с собой быть честными. Если вот Если начать держаться правды, тогда можно уже опираясь на правду делать какие-то правильные выводы, из этих выводов какие-то действия уже правильные. Но я думаю, наши слушатели должны в этом принять участие, как-то присоединиться. У нас же достаточно много мнений, и искать надо правду вместе, отстаивать ее, освобождать наше отечество вот от этой лжи. И, ну, как это освобождать, уже Путин уже обозначил, что необходимо установить сначала приоритет российской конституции в российском правовом пространстве. Все. Потом идеологический путь, Идеология патриотизма. Человек должен работать не то, что работать, а жить во имя Отечества, во имя, ну, своей семьи, своей, своих детей. Иначе никак. Не обслуживать вот это вот банковскую олигархическую систему, так как мы сейчас обслуживаем, ценой собственных жизней, ценой жизни собственных детей так делать не надо. Сейчас, кстати, такая, такой момент, 21 января президент подписал доктрину продовольственной безопасности, вот, наверное, ее еще никто не читал, потому что об этом вообще нигде не было упомянуто, никто об этом даже не, не заикнулся. Но она есть, мы ее уже скачали, уже так прочитали. И это интересный документ. Я думаю, можно его. Я его скину с этот документ в чат к нам, а на следующем нашем круглом столе мы его обсудим. Максим. Я хотел бы еще вот по поводу истории, ее изложения отметить, что принцип фальсификации истории это элемент западной культуры поскольку у них нет такого понятия, как «правда истина». У них есть только политические интересы. Поэтому история меняется в зависимости от требуемой конъюнктуры и целей, стоящих перед западным обществом. Для них это абсолютно норма жизни. Поэтому процесс искажения, фальсификации истории, он идет у нас постоянно. И опять же мы в России боремся внутри с засилием вот этих вот западных э, инструментов э, общественного развития. Потому что с одной стороны мы видим, что президент сейчас открывает военные архивы. Да? Мы можем фактически видеть документально историю. И это борьба как раз за правду. И с другой стороны мы видим... Продолжение вот этой западной политики внутри России. Например, сейчас из учебников истории изъяли факты предательства значит, татарского народа в Крыму. Да? Как они приветствовали фашистов, как они выдавали бойцов Красной Армии фашистам в Крыму, фактически Крым был оккупирован фашистами из-за того, что местное население, оно начало сотрудничать. И это стало причиной, в общем-то, тех э, санкций против местного населения Крыма, перемещения их э, после войны, перемещения вот татарского, татарского народа и Факт того, что они, факт предательства татарского народа, изъяли из учебников. Это элемент западной культуры исторической. Скрыть то, что неудобно, то, что некрасиво, вроде как. Но мы видим, видим последствия вот такого изъятия. Следующий шаг, это тоже признание того, что советские власти незаконно занялись переселением татарского народа поскольку их предательство из истории скрыто за что их э, начали преследовать переселять не за что потому что факт предательства скрыт из истории их скрыли из точно так же мы э, делали ошибку когда не признавали э, предательство Румын, венгров, которые с нацистской Германией шли и с особой жестокостью расправлялись с советским э, э, гражданским населением, это мы скрыли как бы из э, этических таких соображений, а, что, а потом на это наткнулись в поздние годы Советского Союза через все вот это предательство. Поэтому наш принцип ⁇ это, конечно, правда-истина, докопаться до правды-истины, вскрыть, чтобы все было людям понятно. И вот этот факт сокрытия предательства татарского, крымско татарского народа, он говорит о том, что вот это западное засилие культурное, оно у нас, нам нужно его пережить, пере, пере, пере, переработать разоблачить его э, такую пакостность и встать твердо на нашу русскую культурную э, политику, полного раскрытия и полного анализа. И вот тут Максим э, абсолютно э, правильно говорит, что у нас в этом плане э, и у НОДА много задач, и с точки зрения изменения Конституции. Ну все, благодарю, я закончу. Друзья, присоединяйтесь к нашей передаче, участвуйте, приглашаем активистов, координаторов. Также подписывайтесь на наши каналы, распространяйте это видео, вступайте в сообщество и группы в социальных сетях. Как мы уже говорили, есть канал в Телеграме, канал Евгения Алексеевича Федорова, также есть в Телеграме канал Национальный Курс новости радионод, подключайтесь и следите за достоверной информацией. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания.